Как вы знаете, сюда приехала комиссия межведомственная три дня назад для предварительной оценки ситуации, ущерба и для подготовки предварительного, еще раз говорю, плана действий федерального правительства и местных властей, в том числе республиканских, по, по оказанию помощи людям. Ну и, конечно, учитывая масштаб, просто это... Район район сложный, и здесь уже неоднократно наводнения имели место. Но, учитывая масштаб трагедии на этот раз, я решил, что нужно побывать здесь самому, посмотреть на месте, оценить. Ну а продолжение работы будет в Москве. Во вторник мы договорились встретиться. По результатам сегодняшней встречи будет подготовлено Поручение правительству, разработан план действий соответствующий. И, конечно, самое главное, об этом мы тоже говорили, заключается в том, чтобы адрес была максимально, э, то есть помощь была максимально адресной и доходила до людей. Собственно говоря, это э, людей на улице больше всего тревожило. Много предложений по использованию различных источников финансирования, вы это слышали сегодня. Использование местных возможностей, федеральных, главное только заключается в том, чтобы никто в этих условиях, как это, к сожалению, у нас иногда бывает, никто не воспользовался этим для решения каких-то своих групповых, экономических вопросов других. Повторяю, самое главное в том, чтобы не теряя времени, а здесь промежуток времени не очень большой для развертывания и окончания работ. самое главное, чтобы ни один день не был потери. В целом понятно, что нужно делать, понятно, по какому пути нужно идти, понятно, из каких источников брать финансирование. Нужно только без расследочков начинать работать. Очень надеюсь на то, что так оно и будет. Ситуация сложная, масштаб очень большой. Пострадало 30 тысяч человек только вот в этом районе, по оценкам республиканского руководства, свыше 40 тысяч пострадало. Очень много людей остались вообще без крова. Речь идет о том, чтобы в самое ближайшее время, в течение трех, максимум четырех месяцев, обеспечить людей самым необходимым, прежде всего, жильем. Как работали службы? Службы работали удовлетворительно. Проблема здесь в другом. В том, что ряд работ профилактического характера не проводился в течение десятилетий, как вы слышали на совещании. И это, конечно, вот в этом тоже кроется значительная часть проблем, которые накопились вот за эти многие-многие годы. Вот эти вопросы, накопившиеся за десятилетия проблемы, предлагается решать в рамках федеральной программы которая будет разработана в самое ближайшее время. И она станет составной частью развития Дальнего Востока, Дальнегосточного региона страны. Спасибо большое. Спасибо большое. Есть еще один вопрос, потому что мы проходили очень много общественных функционального общения, было очень огромное простые. Ну, в таких случаях о чем люди просят? Просят и помощь, да? конечно. И просят, чтобы эта помощь дошла до них, чтобы она не была эфемерной какой-то, только на бумаге. Ну, как ни странно, многие просьбы были чисто, были такого социального характера. Напоминали о школах, о музыкальной школе, о спортивной школе. Просили не забыть об этих объектах. Ну, как вы слышали, мы эти вопросы как раз, эти вопросы тоже здесь обсуждались, и они тоже будут находиться под контролем правительства. Спасибо большое.